же называется э, скошенным трудовиком подарком от Бога березовый гриб это все одно и то же это в, просто, в простонароде называется чага да я думаю многие слышали о чаге чага это в принципе э, не то растение которое неизвестно оно известно во всем мире но известно достаточно давно э, но все таки я хочу четкое определение вам объяснить что такое чага чага это нарост на стволе дерева. Он такого угольного цвета. Это не совсем гриб, это бесплодная паразитирующая форма, которая на самом деле разрушает и убивает дерево, но, как бы это ни было парадоксально, для людей она обладает лечебными свойствами, причем очень сильными лечебными свойствами. Давайте разберем для начала о том, что я буду говорить о чаге именно компании Total Life Changes, американской компании, которая уже известна своим качеством на протяжении 17 лет по всему миру. Total Life Changes, либо сокращенно TLC, это первая в мире сетевая компания, которая выпускает сибирскую чагу в размере 500 мг в одной капсуле. Это очень хорошая дозировка, это очень серьезная дозировка. И давайте мы с вами в самом начале эфира определимся с дозировкой. От компании рекомендовано употреблять взрослым одну капсулу в течение дня вместе с едой. Дозировки может менять либо ваш лечащий врач, либо там профессиональный ваш врач, да, который за вами следит. Применять можно утром, днем, вечером, в принципе это не имеет никакого значения. В нашей упаковке содержится 60 капсул, то есть вы должны понимать, что упаковка, она будет идти на 2 месяца, если принимает один взрослый, если принимает два взрослых, то, соответственно, на месяц для двоих. Давайте мы немножко окунемся в истории, как вообще появилась Чага, где она вообще упоминается. Значит, в первую очередь, как она появилась? Появилась она именно, они узнали, именно в Сибири когда э, древние охотники, они охотились, естественно, ну, как происходило в те времена, охотники питались той пищей, которая находится в лесу, да, и поскольку у них не было чая, у них не было кофе, они как-то э, искали выход из этой ситуации, э, что можно такого употреблять, и один раз у них случайно в суп, который они варили, упал кусочек чая, ну, такое поверье, да, э, они попробовали, им очень понравился вкус, и они начали употреблять чагу вместо чая, и вот вместо других каких-либо отваров. И стали замечать, что вот охотники, которые это употребляли в Древней Сибири, они стали лучше себя чувствовать, они стали более работоспособные, они стали такие крепкие духом, они стали здоровые, и они практически не болели раком. Об этом мы э, рассмотрим, почему так происходит, да, немножечко позже. Значит, первое упоминание о чаге, оно идет э, 10-11 век, персидским лекарем Авиценна, его, я думаю, знают очень многие, кто хоть немножечко э, с, да, изучал вот эти все травы, э, и говорилось о том, что очень здорово лечит, Желудочно-кишечный тракт очень здорово помогает для бодрости духа, для иммунитета и для раковых опухолей. Значит, что касательно раковых опухолей. В 11 веке в русских летописях было вот как раз первое упоминание Чаги, и оно как раз шло так, что оно вылечило великого князя Владимира Мономаха от рака губы. То есть это было первое упоминание о чаге именно вот с такими свойствами. Далее в XI веке уже было тоже упоминание в травницах и так далее, о полезных свойствах уже более широкие грибочаги. Вы знаете, люди обратили внимание, что чага полезна, но чага полезна не вся. То есть, чтобы не было такого воспринимания, что я сейчас пойду в лес у себя на территории, сорву чагу, буду его принимать в чай, и будет те же самые полезные свойства. Нет, к сожалению, да? Чага, она произрастает на березе, на клоне, на... Липи, да, но полезная чага, она, во-первых, только на березе. Во-вторых, полезная чага, которая внизу, вот ствола, да, она не обладает всеми теми полезными свойствами. И чага собирается либо зимой, либо осенью, во-первых, чтобы не было листьев, чтобы было легко, да, и собирать. Во-вторых, она обладает самыми полезными свойствами именно в это время года. И, в-третьих, нужно понимать, что на березе помимо чаги могут расти другие ядовитые грибы. То есть нужно э, уметь правильно увидеть чагу и ее определить от ядовитого гриба, прежде чем ее э, применять. Значит, давайте пойдем э, далее. В древнем Риме э, чагой лечили все так же опухоли, э, же, вот все заболевания ЖКТ и очень сильно повышали иммунную систему. Значит, вообще чага сама по себе, она является очень мощным средством, которое впитывает всю жизненную силу из дерева. Помните, я вам в сказала, что она произрастает на дереве, она для нее паразитирующая бесплодная форма, и чага разрастается в течение там, 20 лет, где-то даже больше, может достигать и 5 килограммов, но в конечном итоге она дерево убивает. Но почему в ней есть полезные свойства для нас? Потому что дерево, в процессе, когда вот чага нарастает, нарастает, нарастает, оно вырабатывает огромное количество веществ для того, чтобы побороть эту чагу, чага ее впитывает. И она вот как губка да, для всех полезных веществ является, и потом, когда человек ее употребляет, соответственно, она лечит человеческий организм. Вот парадокс, да? но тем не менее. Это целое вот прям кладезь полезных веществ, которые позволяют... Еще раз напомню, сохранить бодрость духа, повысить иммунитет, побороть ЖКТ, вот все заболевания, и э, является хорошей и профилактикой рака, и даже помогает где-то излечить рак, об этом я повторюсь немножечко попозже. Значит, клинические испытания также были проведены над э, грибом чага. То есть это не только народное средство, которое никак не доказано, уже происходят клинические исследования, и они говорят все о тех же полезных свойствах чаги. Они э, показали, что чага повышает защитные реакции организма, она активизирует обмен веществ в мозговых тканях, она снижает артериальное и венозное давление и оказывает противовоспалительное очень мощное воздействие. Э, значит, она... Насыщена такими минералами. Давайте мы разберем немножечко состав. Значит, на сегодняшний день э, чага до конца не изучена. То есть не неизвестны все полезные ее свойства, но есть некоторые, которые уже выделила медицина, я вам сейчас их озвучу. Значит, какие есть минералы? Да? Магний, железо, серебро, цинк, алюминий, кальций, кальбат, калий, меди, натрий, э, соли, кремние, кислоты, стероидные соединения. Пурины, фенолоны, полисахариды, лигнины. Все эти компоненты, они очень важное участие принимают в биоэнергетических клеточных процессах. И тем самым они обеспечивают, во-первых, герметичность наших сосудов, да, чтобы они не лопались, не трескались и так далее. Они оказывают влияние на естественный наш гормональный фон. И поддерживает хорошее самочувствие и наш иммунитет. Но ученые выявили также другие полезные свойства чаги. Значит, Благодаря хромогенному комплексу, да, который содержится в ней, она отличается от других грибов и от других растений. То есть такого состава вы больше нигде не найдете. И этот комплекс в сочетании с другими полезными веществами нормализует э, обмены вот, все процессы в нашем организме, оказывает тонизирующее воздействие на нашу центральную нервную систему, что тоже очень важно, и влияет на э, развитие опухолей, именно благодаря бетулиновой кислоте, которая содержится в ней. Давайте еще немножечко подытожим. Идет укрепление и активизация работы иммунной системы организма. Снятие чрезмерного э, нервного напряжения. То есть вы когда принимаете чаху, чагу, да, вот вы успокаиваетесь. Ускорение регенерационных процессов на клеточном уровне. Поддержание нормального ритма сердечных сокращений и также давления артериального. Стимуляция ферментив... ферментативных и обменных э, процессов, повышение мозговой активности и снижение глюкозы крови. У э, глюкозы крови я немножко дальше расскажу об исследованиях. Также чага обладает высокими противовоспалительными, антисептическими, кровоостанавливающими, противомикробными, спазмолитическими, противоопухлевыми, антигистаминными э, свойствами. Также есть вяжущие свойства, расширяет спектр воздействия средства, что делает его полезным на очень большое количество патологий наших органов. Теперь давайте мы рассмотрим... Самое уникальное свойство чаги, о котором говорит уже весь мир, даже вот в России хочу отметить, есть такой врач, это заслуженный врач Российской Федерации, он же является фитотерапевтом, зовут его Изяслав Ливчиц, он живет в Сибири. Что он говорил? Я просто смотрела интервью его по поводу чаги, да, что он рассказывал, он говорит, что так случилось, что к нему приходило большое количество отказников, да, то есть тех людей, кто болеет раком, у кого уже последние стадии рака, и когда врачи уже просто, ну, опустили руки, да, то есть отказались от них, уже ничего не могут сделать, он назначал им лечение травами. Что происходило? Он заметил, что все его пациенты почему-то они живут гораздо дольше, чем им скажем так, прогнозировали врачи, он, заметьте вот эту тенденцию, он шел к врачам, которые говорили им, какая у них да, стадия, что у них в организме происходит, и говорит, вот ваш документ, где стоит ваш, как называется, не анализ, как это называется, стоит, сейчас скажу, ну, когда поставили уже диагноз, вот стоит диагноз, и он говорит, вот ваш диагноз, пациент жив, я не пойму, что происходит. Он стал анализировать, он стал проводить большое количество исследований, и он выявил, что тяга, она способствует тому, что люди живут в 2-3 в раза дольше чем им стоит э, диагноз от врачей. То есть врачи сначала говорили, что это ошибка диагноза, но ошибка диагноза, ну, ну точнее может быть 5, 10, 15, 20, 100 человек. И были еще проведены э, многолетние наблюдения над такими пациентами. Что значит многолетние наблюдения? Это пациент наблюдался от 3 до 7 лет, которые больны уже четвертой стадии рака, и было выявлено, что люди, которые употребляют чагу, они проживают в 2-3 раза больше. Конечно, это очень часто совмещалось с лекарственной какой-то другой терапией, да. Также чага, она очень полезна людям, кто... Про, э, проходит курс химиотерапии, да, и вообще чага очень быстро воздействует на организм такого больного, почему? Потому что там содержится еще огромное количество антиоксидантов, которые сразу начинают бороться со свободными радикалами в организме, которые и э, разрушающий эффект, да, ведут на клетки человеческого организма, и, соответственно, оно, скажем так, делает мощную такую иммунную встряску организма, и вот такие чудесные на самом деле вещи происходят. И чагу также назначают еще людям, кому противопоказана уже химиотерапия, какие-либо другие оперативные вмешательства. Чага действует абсолютно на всех людей, кто болен уже онкозаболеванием четвертой стадии, кроме одной группы людей, это те, которые уже слишком истощены. То есть вы должны это тоже понимать. Помимо этого, отвар гриба он оказывает глипогликемизирующее действие. То есть, когда человек принимает чагу, уровень глюкозы в сыворотке крови понижается через 2-3 часа. И доказано исследованиями, что уровень сахара в крови понижается практически на 30% очень много. То есть, соответственно, люди, у кого э, сахар в крови не самый лучший, у кого он прыгает, да, вот диабеты, боль... больные диабетами и так далее, уровень через 2-3 часа понижается практически на 30%. Это доказано уже исследованиями. Дальше магний, который содержится в чаге. Он нормализует артериальное давление, работу миокарда, миокарда сердца, да, и в комплексе с калием улучшает проходимость сигналом по нашей нервной системе. Соли калия и натрия поддерживают оптимальный уровень водно-солевого баланса и кислорода в клетках тканей и органов. А вообще, чтобы клетки были оснащены кислородом, это очень важно. Железо активизирует выработку, естественно, гемоглобина, да, красных наш тельца. Мощнейший природный антиоксидант цинк он замедляет старение, то есть чага, он, э, вот, трутовик скошен, да, есть, допустим, рейший трутовик лакированный, э, они, эти оба гриппа, они обладают очень сильным, омолаживающим где-то нашим воздействием на наш организм, да, за счет вот антиоксидантов. Дальше, марганец регулирует всасывание железа в слизистую э, желудочно-кишечного тракта, а также уровень глюкозы, холестерина, гормонов щитовидной железы, что снижает риск, сахарного диабета. Когда будет чага в Украине, если вы еще не знаете, я вам скажу в конце эфира. Дальше. Этот микроэлемент также очень хорошо укрепляет нашу нервную и нашу репродуктивную систему. Но поскольку чага еще очень богата витаминами, давайте мы некоторые из них рассмотрим, например, там содержится ретинол, что, соответственно, продлевает наше зрение, да, то есть оно поддерживает наше зрение в хорошем э, качестве, да. фолиевая кислота она, понятно, нужна всем беременным, да и в принципе женщинам она нужна, витамин С, который там содержится в большом количестве, оно помогает противостоять да, вот всем нашим вирусным заболеваниям, ОРВИ, очень сильно повысить иммунитет и именно Поэтому, я думаю, тоже в том числе компания TLC, когда началась пандемия коронавируса, она вот бесплатно раздала, раздала большое количество чаги людям, чем, конечно, тоже TLC показала свою любовь к людям, но об этом не, не в этом эфире. Также аферол участвует в обмене белковых соединений углеводов и жиров. В чаге содержится большое количество витамина В, который необходим для нормальной работы нашей нервной системы и энергетического обмена. Таким образом, соответственно, я думаю, вы уже поняли, что этот грипп, он является очень бесценным для нашего организма. Чем мне нравится, что от компании TLC идет именно сибирская чага, то есть этот грипп, когда произрастает в более качественных природных условиях, да, незагрязненных, вот таких, как у нас в городах. Вот я в Ростове проживаю, здесь очень загрязненный воздух, и чага, я не думаю, что она бы обладала таким количеством полезных свойств, а именно из Сибири, из колыбели, скажем так, природы, да, все самое полезное они э, к нам доставляют. И также чага, э, она применяется в народной медицине против гастритов, против язв. Но если мы возьмем лекарственные препараты, да, которые признаны наши, у нас э, в мире, вот есть препарат бифунгин, он идет для повышения иммунитета, лечения гастритов, язв, желудка и двенадцатиперстной кишки. Вот в его основе идет, скажем так, кашица из чаги. Дальше после того, как мы рассмотрели большинство, да, еще не все полезные свойства чайки, я хочу обратить внимание обязательно на противопоказания. Вот здесь. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы были очень внимательны и прежде чем вы начнете употреблять чагу, либо э, чагу рекомендовать своим знакомым, друзьям, клиентам, обязательно спрашивайте, нет ли у них одного из э, перечисленного. Да? Смотрите, чагу нельзя. При калитах, при дизинсерии, э, когда идет, естественно, аллергия на какие-то компоненты чаги, вместе с антибиотиками чагу пить нельзя. Беременным, кормящим тоже. При неврологических заболеваниях нельзя. И родителей. Детям до 14 лет чагу нельзя. То есть я когда изучала этот вопрос, есть разные варианты возраста. Где-то я видела, что до 3 лет нельзя, где-то написано, что до 12 лет нельзя. Но в основном везде указано, что до 14 лет детям нельзя. То есть только по рекомендации врача, пожалуйста, не надо экспериментировать в этом варианте. Дальше, давайте мы рассмотрим, как чага влияет на женский организм и как чага влияет на мужской организм. Значит, у женщин чага помогает побороть такие вещи, как эрозия шейки матки, это очень распространенное заболевание, практически, наверное, каждая вторая, либо третья, к сожалению, этому подвержена. Также чага используется в том, чтобы побороть миомы, эндометриозы, вот эти все очень неприятные вещи, то есть кто-то стоит во влагалище на ночь, кто-то принимает вовнутрь. Для мужчин доказано, что чага, она обладает э, хорошим, ну, скажем так, она повышает либидо, она повышает э, выносливость при физических нагрузках и она регулирует уровень гормонов, что, конечно, влияет и на потенцию, и на мужское здоровье очень сильно. Так, при гастритах и язвах. Значит, чага прописана при гастритах, при язвах, она, во-первых, снимает боль. То есть, когда человек принимает, сразу вот эту всю боль она очень сильно снимает, что уже облегчение человеку дает, очень серьезное. Она убирает чувство тяжести, и она нормализует функции все, повышая вот их тонус. И это доказано рентгеном. То есть, это уже тоже были испытания. В стоматологии чага также применяется при парадонтозах, при Заболевание вот, э, полости рта, то есть, либо закладывается в десна, либо принимается вовнутрь, либо в комплексе. Э, даже через 10 минут после того, когда березовый гриб уже приложили там, на десну, уже говорится о том, что гораздо легче происходит. При заболеваниях кожи. Значит, есть такие проблемы, очень распространенные, как экземы, псориазы, да, другие заболевания кожи. Чага в этом плане тоже эффективна, тоже эффективна э, в двух вариантах, принимая вовнутрь, либо нанося обязательно два раза в день на кожу, но особенно чага эффективна в таких моментах, когда э, вот эти заболевания, они связаны с ненормальной работой желудочно-кишечного тракта. Дальше, вот тут э, написали, да, я не понял с такого момента, фолиевая кислота, входящий в состав, полезна для беременных, но чагу им нельзя. Фолиевая кислота полезна для беременных и также сказала полезна в принципе женщинам. Поэтому э, чагу не надо беременным пить, но для женщин это очень хорошо. В косметологии, девушки, прекрасные девушки, прекрасные мужчины, которые хотят сохранить молодость, которые хотят подтянуть кожу и которые хотят омолаживающий эффект, чага в этом плане нам тоже помогает. Значит, чагу нужно, э, можно и нужно наносить на лицо в виде маски. Значит, каким способом? Э, я, в принципе, рассказывал на, на одном из прошлых эфиров э, про спирулину, когда можно взять вот нашу капсулку, раскрыть там порошок, да, был спирулин, в данном случае будет порошок чаги высыпать, добавить туда масло эму, которое позволяет всем питательным веществам максимально глубоко пронимать проникать в нашу кожу и при этом оно не закупоривает наши поры смешиваем и наносим на лицо вы можете делать как вы можете брать чагу вы можете брать спирулину смешивать добавлять туда масло ему и наносить на лицо то есть эффект вот приятный на ощупь э, и вообще подтягивающий эффект вы почувствуете практически сразу и вы поймите что это природные натуральные вещества, то есть я все-таки склонна к тому, что природные натуральные вещества, они максимально полезны для нас, максимально дают хороший эффект, без эффекта привыкания, без эффекта отмен э и так далее. Поэтому в косметологии чага она тоже очень хорошо влияет, и когда вы чагу принимаете вовнутрь, это на наши волосы также влияет э очень положительно. Э да, я тоже масочку делаю такую, поэтому это очень хорошо. Дальше, экстракт чаги. При опухолях мы рассмотрели, я думаю, в принципе понятно, да, что при опухолях, конечно, вы консультируетесь обязательно со своим врачом, но это очень сильное средство, но также ЧАГА помогает еще при запорах, очень большое количество людей минимум миллиард людей на планете страдает этим заболеванием да это ненормально это очень сильно подрывает нашу иммунную систему это очень некомфортно да и в принципе очень неприятная вещь которая влияет на все системы нашего организма потому что в кишечнике как мы все знаем содержится весь наш иммунитет все наше здоровье до 80 процентов она находится именно там поэтому с этим нужно следить и э, каким способом он получается э, Действует очень мягко, нормализуется стул уже через одну неделю после начала приема чаги. Поэтому я считаю, это тоже достаточно быстрый такой эффект, что мне опять же таки нравится в продукции компании TLC это то, что это та продукция, которую мы чувствуем сразу, да, мы видим сразу эффект, мы чувствуем себя лучше. И э, вы знаете, вот когда я вот это все прочитала про чагу, когда я все это изучила, и как всегда у меня был вопрос, почему я не знала этого раньше. Это очень важно, я считаю. И вот этот продукт, да, свойство которого вы уже услышали, он появится на наших рынках уже в ноябре этого года. Поэтому же с ноября этого года мы можем делать заказы, мы можем покупать себе, мы можем давать этот продукт нашим знакомым, нашим друзьям. Особенно, да, вот осенью в период, когда большое количество вирусов ходит, когда, знаете, много людей заболевает просто потому, что плохо одевается, да. Утром холодно, днем жарко, одеваются э, прохладно, а утром мерзнут, да, из-за этого заболевают. Вот для того, чтобы был силен еще ваш иммунитет, обязательно нужно принимать чагу. Чага компании TLC, она отлично сочетается с э, нашими программами детокса, да, и чай оригинал, и все виды инстанта, и хорошо сочетается с NRG, э, с каплями Resolution Drops тоже она хорошо сочетается. Э, значит, попрошу дозировку в соответствии с упаковкой использовать обязательно. Эфир, да, эфир я сохраню, эфир будет сохранен. Э, да, то, что у чаги большое количество плюсов, это действительно, это действительно так. И это действительно то вещество, которое, я думаю, нужно всем, особенно сегодня. Друзья, вот я очистила сердце, поделилась всеми вами вот этой информацией. Я надеюсь, что она разложилась у вас в голове достаточно компактно, достаточно хорошо. Я думаю, что Чага, она поможет многим нашим партнерам, поддержать свое здоровье, да, потому что, вы знаете, я прихожу к тому, что инвестиция в свое здоровье, это даже больше, чем инвестиция в какие-то дорогие машины, инвестиции в дорогие дома, в одежду и так далее. Потому что если у вас не будет здоровья, да, то не будет естественно ни дорогих машин, ни дорогих домов, ничего. Поэтому здоровье это то, зачем нужно следить в первую очередь у себя, у своих детей, у своих родных и близких. Поэтому, друзья, от компании TLC с самого сердца Сибири, чада скоро придет к нам на рынок. Вот, всех люблю, всех целую. Скоро будет еще эфир про еще один полезный продукт, который скоро появится у нас, поэтому вы его не пропустите. Все, друзья, всех благодарю за то, что вы сегодня зашли, за то, что вы сегодня прослушали. Вам всем отличного продолжения дня, вам всем хорошего крепкого здоровья. Все, до новых встреч!